А с какого материала э, доску? Лестница. лестница. Да, Красноя... красноярская лестница. Идет на экспорт. Шла на экспорт. Ага. Ноябрь повезло. Экспорт запретили. В Австрию поставлялась. Ага. Вместо Австрии направили в Ноябрьск. Да-да-да. Как да. Так можно сказать. Ага. Но материал красивый, да? Красивый, да. А насколько он ну, вот, держит воду? Ну, вот такая технология. Здесь он играет декоративную роль. Покрытие чисто декоративное. Тут все остальное покрыто технониколью. Как мастикой. Здесь он играет декоративную роль. Тут у нас двойное перекрытие идет. Есть тройное перекрытие, когда воду держит. То есть получается так тратно меньше. Тогда он держит воду А, если три слоя, да? Да, трехслойные Это уже конкретно для работы, да? Это уже конкретно для кровли Для кровли, ага В Австрии В Австрии? Да, у нас так редко кто делает Средняя полоса России еще что-то делает Материал достаточно дорогой Квадратный метр Порядка Трех рублей метр Исходя из отходов Цена становится рублей 5. Это одинарное перекрытие. Ну как двойное перекрытие. Тройное перекрытие становится кратно дороже. Плюс работа по монтажу. Все,